Хай Хайпанем немножечко. Финальный текст. Что -то, что то Подожди, я вспоминаю, зачем я это писал. Космический привет! Меня зовут Матвей Бухарцев и я хочу стать программистом. Я закончил первый год обучения в школе программистов и в конце с нуля написал интересное приложение в качестве итогового проекта. Теперь я решил им с вами поделиться. Все ссылки в описании. Ставьте лайки, если будете пользоваться или вам просто понравилась эта идея. Жду ваших отзывов в комментариях. Вы смотрите «Заметки программиста». Начали! Это программа для Windows и называется Quiz Creator, что с английского дословно переводится как «Создатель викторины». Для этого она и предназначена. С ее помощью вы самостоятельно можете очень просто создать свою собственную викторину в стиле «Кто хочет стать миллионером?». Итак, скачиваем архив, распаковываем в текущую папку. Запускаем файл X. Его ни в коем случае нельзя перемещать относительно библиотеки звуков, иначе звук не будет работать. Для начала нужно зайти пользовательский логин User, пароль раз два-три. Погладьте моего песика. Ему будет приятно, иначе не зайдете. В администраторском интерфейсе можно отключать копирайт. Хоть как-то, я должен же был обозначить свое участие в создании. Далее нужно выбрать настройки. Здесь вы можете выбрать режим. В обычном режиме пользователь будет играть на компьютере. В режиме телеигры из приложения можно будет убрать фон для съемок телевикторины. Здесь хромаки красный, потому что в программе есть зеленые элементы. Я делаю это в программе VMIX для прямых трансляций. Ее бесплатный аналог OBS Studio. Также вы можете записать экран с помощью любой доступной программы, вроде Bandicam, и добавить плашки на этапе постпродакшена в любой доступной программе видеомонтажа Pinnacle, Sony Vegas, Pro, Adobe Premiere и тому подобное. Также в обычном режиме можно выбрать фон из представленных. После нужно обязательно выбрать ресурс, из которого вы будете брать вопросы. Можно выбрать уже готовый файл с расширением txt, созданный вами, или выбрать директорию для последующего сохранения файла и создания вопросов в процессе работы. В файле должна содержаться следующая информация. Количество вопросов, вопросы, у каждого 4 ответа и порядковый номер правильного ответа через пропущенную строчку. Шаблон встроен в программу. Теперь можно выбрать функции, звук, заработок, таймер, подсказки и свою концовку. Про копирайт я уже говорил. Если хотите использовать программу без копирайта в коммерческих целях, пишите мне. Договоримся. Звук, соответственно, включает звуковое сопровождение во время игры. Любое действие в игре будет сопровождаться звуком. Заработок — это то, сколько игрок в процессе зарабатывает. Казалось бы. Каждый правильный ответ может увеличивать выигрыш либо во сколько-то раз, либо на сколько-то. Поэтому нужно выбрать или кратность, или разность и заполнить нужной цифрой. Соответственно. Можно выбрать и начальную сумму, ту, которую игрок вносит в начале игры. Если вы выбрали кратность, это обязательно. Если увеличивать 0 в любое количество раз, все равно будет 0. Еще можно вписать денежную единицу или любое другое слово, которое будет отображаться все время возле суммы. По умолчанию эта функция включена и имеет значение рублей. 100 рублей, 200 рублей и тому подобное. Таймер будет отсчитывать время на каждый вопрос. Если игрок не успевает ответить, он проигрывает. Подсказки скопированы из классической игры. 50 на 50, два неправильных ответа убираются. Помощь зала. Зал дает свой ответ. В обычном режиме он автоматически генерируется программой. Звонок другу. Игрок звонит человеку. В обычном режиме он тоже автоматически генерируется программой. И право на ошибку. Игрок может выбрать один раз неправильный ответ. Своя концовка — это тот текст, который будет отображаться в конце игры. Если пункт не отмечен, конечный текст будет генерироваться автоматически в формате «Вы выиграли!». Ваш приз составил 100 рублей. Также есть индикатор заполненности полей. Если он красный, кнопка «Далее» нажиматься не будет. Создаем вопросы. Заполняем количество вопросов. По порядку пишем вопросы с ответами. Выбираем «Правильный ответ». В любой момент можно вернуться в меню настроек или выйти. Чтобы начать игру, выбираем «Играть». После обратного отчета начинается игра. Попробую. Спасибо за просмотр! Скачивайте программу, ставьте лайки и пишите комментарии. Для тех, кому интересно, также в описании вы найдете ссылку на код этой программы на языке c -Sharp. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Не забудьте посмотреть это и это видео. До новых встреч!